Всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, и с вами вновь Олег, он же Scratch начинает, точнее даже продолжает играть в Everspace uh, 2. Очередная игра на космическую тематику, это у нас, значит, рпг шечка смешанная с экшенчиком со своеобразным, только здесь преимущественно и в целом мы будем вершить свою судьбу, летая на космических кораблях и исследуя вселенную, в которую нас Закинула. Естественно, у игрушечки есть какой-никакой начальный стартовый сюжет, который недавно завезли в последнем обновлении. Напоминаю, что игрушка находится еще на этапе ранней разработки, но в нее уже спокойно можно поиграть любому желающему. Давайте, ребятки, попробуем начать совершенно новую игру и посмотрим, что же нам здесь завезли, завезли в начале, какую сюжеточку мы будем сейчас рассматривать. Новая игра, друзья, начинаем! Ну а ты, зритель, пожалуйста, ставь лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя. Поддержечка Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас тут Интересненького завезли в новом обновлении Да, в новом патче Вот там у нас прописано, какой он Версия 0.4 и так далее В общем, у нас без титров, без субтитров Игрушечка на английском языке Да, кому, ребятки, интересно Можно будет а, почитать Но по тому, что мы сейчас видим изначально Мы находимся в составе некой группы а, За которой, я так понимаю Стоит а, следовать Вот так вот, ребятки, выглядит наш корабль, стартер да, вот на таком мы сейчас ведре, ведре летаем. Ну, если раз, разве что, если можно назвать его ведром, нормальный такой современный космический корабль, очень хорошо детализирован. Даже, я так понимаю, он какой-то у нас немножко а, подбитый, судя по всему, да. И это можно, да, сказать по, по, по, по видимым повреждениям это раз. Но ну, и судя по полоске нашего а, ХП, что он не полный, мы поучаствовали, видимо, в какой-то а, передряги, заварушке, и нам немножечко, немножечко досталось. Да, тут у нас что-то искрит, там барахлит. И в общем потрепала нас не слабо так ну что ж давайте потихоньку выдвигаемся за нашей группой да вот там вот она расположилась возле большого астероида нам необходимо не отставать и нам необходимо просто сейчас а, следовать так я так понимаю нам у нас задача немножко сменилась а, и у меня сейчас под задание появилось а, какой-то бен говорит что ему видимо нужна какая-то помощь давайте подлетим посмотрим спросим что такое что произошло какой, какой еще jump drive? В смысле jump drive? Ты мне предлагаешь исследовать jump drive, чтобы догнать своих, я так понимаю, да? Ну сейчас попробуем. Мне тут предлагают пока что обучающие моменты, элементы. Да-да-да. У Райт говорю я все, все нормально. Сейчас попробуем, наверное. И как же попробовать мне? Да, это у нас получается stretch left, uh, stretch uh, right, то есть это мы используем пока что, изучаем элементы управления. Да, я так понимаю. Так, left, right. Ага. То есть это просто нас обучает управлять, ребятки, нашим кораблем. То есть влево, вправо, назад, вперед, uh, hover up. Это мы я так понимаю. На пробел, наверное, поднимаемся. А вот ховер даун а, Это у нас на контрол, значит на левый Отличненько Так, ну в принципе э, с азами значит управление Я э, знаком, здесь не так уж и э, сложно все это делается Довольно таки легко и просто так Ну что ж, двигаемся за своей группой Ролл, райд, подождите-ка ой ой можно какой крен сделать Это уже ребятки на другие циферки Да, отлично, сделал я значит все задания И мне опять говорят, что нужно следовать куда-то дальше Так, ну что, за тобой что следовать? Огонечку вот там вот. говорит, move, right, on, а, boost. Какой еще boost? А, не понял я. А, DA, я так понял, да. А, boost. А, на Shift, короче, у нас boost какой-то. Только я не понял, вы выполнил я его или же нет этот boost. Так, давайте попробуем еще разочек. Надо, видимо, подлететь к этому парню. Так. Подлетел я или же нет? Или докуда мне нужно подлететь? У меня, может быть, еще какая-то есть цель. Может быть, куда-то в другое место надо подлететь. А, DA. А! Мы можем с бустом. Влево-вправо также, ребят, быстро летать. Я понял. Я понял, что от меня требуется. Итак, продолжаем, ребятки, играть в Space 2. Проходим обучающую миссию. Это уже у нас... Обучай... Ой-ой-ой, врезался. Покоцал чувака. Это, ребят, нас обучающая начальная миссия, где нам предлагают просто-напросто ознакомиться с управлением. И мы уже участвуем, ребята, в компании, которую здесь завезли да, в новом обновлении. В новом обдете, да? Так, здесь, наверное, надо будет с ускорителем, потому что я как-то не догоняю. 12 километров до цели, и мне сейчас туда нужно подлететь. Да, ребят, исследуем игру. Я не смотрел, я да, ребятки, я раньше играл в эту игрушечку, да, она мне очень понравилась, и очень интересно здесь все сделано. Вот посмотрите, какая красотища кругом, да? Стоит отдать должное гейм-дизайнерам, потому что вы посмотрите, как хорошо постарались над качеством исполнения космоса. Космос здесь, конечно, выполнен на высоком уровне. Вот эти вот астероиды, да, всякие кольца. Планеты и так далее. Все выглядит как-то достаточно реалистично. Ну и качество исполнения кораблей, ребят, тоже здесь на высоком а, уровне. Так, давайте, ребятки, следовать а, нашей миссии. Вступительную кампанию Мы сейчас с вами будем потихонечку проходить Ну а ты, зритель, для себя сделаешь Выводы, стоит ли тебе играть в Everspace После того, когда она релизнится Или же, э, нет, напоминаю, что Пока игра находится в, на стадии Раннего доступа Уже можно ее скачать и поиграть Через тот же, например, самый э, Steam, стоит она там, в принципе, не Дорого, так, ну что ж, ребят, давайте подлетаем Ой-ой-ой-ой-ой, а что мне предлагают еще сделать А, на F на F можно ускориться до невероятно сильной скорости Я почему-то этим не воспользовался Я что-то тут лечу, как улитка, блин Меня тут заждались уже все Так, ну что, я опоздал до начала банкета Мне говорят, что, типа, надо еще что-то сделать Это, я так понимаю, наша группа а, уже подлетела, достигла м -м, финальной точки Нам нужно исследовать тут этот астероид большой, да, я так понимаю И мы сейчас тут что-то мнемся стоим Вы что мнетесь-то? Что-то надо, короче, здесь сделать. Left маус баттон. Ой, мне дали пушку. Пушку, ребят, мне дали. Ну все, теперь дела пойдут в гору. Наконец-то. Меня научили пользоваться... Мне дали, ребятки, пушки, но не научили, как, ими, а, как из них стрелять. Ну что, как-нибудь разберемся по факту. Я так понимаю, вот эти штуки надо мне взорвать, да, с помощью моего нового оружия. На, получай. Получай мерзкая космическая дрянь. Отлично. Все или еще что-то надо убить? А, вот еще, по-моему, одна осталась. На, отлично. Расчищаем потихоньку путь. Да, я так понимаю, эти штуки они заблокировали нам проход, но теперь-то проход свободен и зеленый свет это значит, что сюда нужно и а, пролететь. Так, вылетаем осторожненько, не торопимся, друзья, нужно быть очень осторожным. Как-то посмотреть назад можно сразу? О, можно? Или это не назад? Это нихрена не назад, так это вниз, это вверх. Не забываем про то, что мы можем делать крены. Ой, ой, ой, ой, -ой, -ой дают мне дальше зеленый свет и продвигаемся, друзья. Так, исследуем, ребята, астероид. Здесь какая-то прям станция большая очень внутри этого большого астероида. И мы здесь, видимо, что-то потеряли, что-то, что надо ой-ой-ой, найти. Кстати, у корабля есть несколько, смотрите, щитов. Есть один энергетический это синяя полоска, я так понимаю, это что такое за, за остатки корабля? Можно, нет, их раздолбить. Вроде бы не долбится а Есть, ребятки, второй, это, я так понимаю, физическая защита Желтенький щит, наверное Я, ребят, пока что предполагаю Я не помню, чтобы вот эти, ой ой, -ой все пункты были Тогда, когда я первый раз проходил эту игру а Третья полоска красная Это, я так понимаю, здоровье со 100% вероятностью И оно у нас немножко просажено За счет того, что у нас уже кто-то где-то в пути покоцал Но мы не унываем Наши герои полны решительности И мы продвигаемся дальше Наша цель, как говорится, ясна Маус Левт, Маус Райт, ДА, ну это я попробовал Ховер Ап, Ховер Даун, спейсбар, Бар, да, Левый Контрол И виражи, друзья, делаем, выполняем тем самым проходные задачки Ой-ой-ой-ой, там у ребят какая-то медуза Медуза какая-то космическая дрянь Нужно такие вещи убивать, иначе если я буду полетать, она возможно взорвется Так, я не понял, как-то я буду выполнять сегодня, нет? спейсбар, Бар, это вверх Лефт, control вниз отлично пока что да нас э, подтягивает по управлению здесь чтобы мы не путались да да да а мы летим дальше следом ой как здесь много вас а все двери опять забаррикадировали придется мне опять устроить здесь расчистку так чувствую себя каким-то чистильщиком космическим так ребят вылетаем в эту дверку аккуратненько оп надеюсь не покоцаюсь ой-ой-ой покоцал Покоцал корабль, с меня, наверное, мои вычтут теперь. Моя компания с меня точно вычтет за кораблик. Я думаю, эти все... Не обязательно уничтожать штуковины. Они здесь просто для красоты растут. Да, у меня цель впереди, вот туда мне и нужно лететь. Мы уже почти что на месте. Так, почему-то мне на... говорят, что надо нажать на F. Зачем? Прессинг F. Зачем нажимать на F, если у меня... Если у меня здесь... Если мне здесь нежелательно а, Ускоряться до космической, до суперской скорости Поэтому просто, ребят, летим по маячкам Вот туда, вот за этим За Беном, ребят, нам надо лететь Да, он куда-то, смотрю, вырвается Ох, как здесь красиво внутри этого астероида Вы только посмотрите, как все классно сделано, а? Вот это я понимаю Прям хочется здесь немножко полетать, осмотреться Может быть, сделать пару скриншотиков Так, Бен, мне сначала за Беном надо подлететь Или уже туда? Так, давайте, ребятки, попробуем ускоримся. Это что такое, кстати? Ой-ой-ой-ой-ой, они оказываются вещественные, эти кристаллы? Тихонечко, подождите. Я думаю... А, нет, вроде нет, не вещественные. Это просто бутафория. Так, что надо здесь сделать? Подлетаем. А, надо обследовать. Нажимаем на F и видим, что мы здесь, контейнер, в котором находится какой-то ликвор, какой-то, какой ребят, компонент находится, который мы, я так понимаю, забираем. Отлично. Да, ребят, смотрите, у нас есть инвентарь Собственный, в котором находятся Какие-то модули Находящиеся на нашем корабле Вот эта верхняя, скорее всего, группа И вот это наш карго, то есть наш контейнер Того, что мы можем Перевозить, можно отсортировать Вот там, смотрю, есть кнопочка Б, можно закрыть Давайте закроем и продолжим дальше Так, ну что, мы забрали эту штуковину, дальше-то что Какие будут указания? Начальник, ты где? Куда-то я потерял, ребят, всю свою группу Похоже, меня оставили Отдаляться-то можно немножко? Так, подлетаем, подлетаем Еще у нас здесь? Надо разбомбить, наверное Как в смысле мисслс? Какие еще мисслс? У меня есть, наверное, ракеты какие-то О, точняк, ребятки, точняк на правую кнопку мыши У меня появились ракеты И мы вступаем в заварушку, ребятки Ой-ой-ой, это же не друг какой-то Смотрите на него, какой он резкий, а Какой резкий мелкий паразит, отлично это, ребят, не проблема. Да, напоминаю, что, ребятки, это экшончик у нас, да. Здесь придется много биться, много драться, а, много сталкиваться с проблемами, да, вот такого вот инопланетного враждебного характера. Но мы справимся, я думаю. Так, осторожнее. Не косни, не косни свою тачку, да что ж такое, второй раз уже, а? Опять лишился бабла за эту миссию. Ладненько, будем впредь аккуратнее. Так, ну что ж, ребят, дальше продвигаемся. А, где дверь? Дверь-то есть, но как ее открыть? А, мы просто, ребят, должны взаимодействовать. Мы просто выходим из своего корабля, нажимаем на кнопочку и дверь открывается. Все легко и просто. Так, залетаем дальше, исследуем. Что-то, видимо, мы не все забрали еще здесь. Так, давайте, ребят, продвигаемся дальше вглубь этого астероида. Ну, здесь, конечно, вообще большая комната. Вот только посмотрите, каких он больших размеров. Но мы когда подлетали, он был, в принципе, не маленьких размеров. Понятно, почему он такой огромный внутри. Так, ладно, куда нам надо? Куда нам нужно? Я потерял свою цель из виду. Не нужно... О, вот туда нам надо, надо, оказывается. Надо вернуться обратно, похоже, я так понимаю, да? Надо вернуться обратно к Бену. Бен нам должен рассказать, что к чему, почем и почему. Я так понимаю, обратно придется сейчас делать виражи небольшие. Так, Бен, Бен, Бен, куда делся Бен? ай яй яй яй как жестко-то, а? Бен, почему ты не полетел за мной, а? Почему мне приходится искать твою задницу где-то там непонятно? Бен, алло! Не пойму, куда делся Бен? Нам, ребят, нужно к Бену. Вот он, Бен, нас ждет здесь. Почему ты не полетел за мной? А почему я должен за тобой летать? А ну ты мне скажи, пожалуйста, Бен, а, Бен! Черт тебя дери, так! Ну, подлетели мы к тебе, и дальше что? Ну? Серч и скоро. Надо найти какое-то ядро, я так понял. Ага, все правильно, ребятки. Мы были на правильном пути. Но я почему то посчитал, что мне надо к Бену. Ладно, я прогорел, короче, с этим. Прогорел я с этим, но ничего страшного. Ладно, ребят, ищем, продолжаем ядро. Здесь нам нужно найти его. Где-то нужны какие-то... Нужны найти какие-то обломки, я так понимаю. Скорее всего. Да-да-да, ищем обломки. Летающие, зависшие в воздухе. Ой ой, ой ой, ой, ой, это что такое? Это похоже на ядро или нет? Что это за штуковина? Какой-то здесь челик, я так понимаю, сидит. Это похоже на какой-то корабль. Ёлы-палы, он еще и стреляется. Ты охренел? Ты охренел? На тебя ракеточкой. Отлично, раз... Два, три. Ой-ой-ой, ракеты как много снимает, кстати говоря. Так, бластер, ракеты, все, пошло в ход. Вот это я понимаю. Но он мне почти что щит до конца просадил энергетический. Так, этого парня мы вынесли. Я так понимаю, не совсем это еще все, хотя нет, все. Это был типа мини-босс у нас, да? Мини-босс на жирном корабле, но он, похоже, был какой-то просаженный наполовину. Не отремонтированный. И вот мы находим... Еще разок. И вот мы находим... То самое а, ядро. И забираем его. Так, ну что? Такие вот дальнейшие указания начальник. Адам. Это был Адам. Есть у нас еще Галах. Галан ли? Это все мои начальники. Я здесь пешка, просто выполняю приказы, ребятки. Ничего а, личного. Че-че-че. Куда нам дальше? Че-че-че говорите? Давайте уже следующее указание. Мне необходимо понимать, куда лететь мне дальше. Так, давайте пока полюбуемся на свой шикарный кораблик. Ох, как он красиво выглядит у нас. Вот это я понимаю графонии. Вы только посмотрите. Так, ну что ж, на тап нам предлагают нажать. Ага, все просто. Это, ребятки, наш с вами инвентарь, в котором мы можем... Как-то взаимодействовать с нашими а, текущими компонентами. А, на р R... Ой-ой-ой, вы посмотрите только, что я сделал. Я нашел, оказывается, какой-то coil а, ган какой-то бластер или что-то такое. И сейчас, я так понимаю, мне предложат им воспользоваться. Я уже поставил его или же нет? На днерочку? Или на что надо менять этот ган? Или на двоечку? Или я уже, в принципе, с ним? Такое ощущение, как будто я еще ни хрена не с ним. Ну, это ракеты. А как включать третий вариант? На что нужно нажать? На что нужно нажать, чтобы постратить поставить третий вариант. Это же точно у нас оружие какое-то. F это просто, я так понимаю, снять. Ну что ж, давайте попробуем на R нажмем. На R, это, я так понимаю, статистика показывается этого бластера. У нас, значит, здесь указан урон. У нас указана здесь энергия. А, энергетический урон, урон. И так далее. Не знаю, ой, это я снял, получается, его, да, это я поставил А то, что я поставил, как его выбирать-то, я не понимаю А, ребятки, просто на ролик Просто на ролик мы выбираем Все, выбираю, ребятки, этот... Ой-ой-ой, вот эта штуковина ни хрена себе бурильная установочка А тут и друзья О, здорово Нарисовались, так, ребят, давайте проверим уже в деле нашу с вами новую пушенцию Ой-ой-ой, какие лазеры крутые Это, ребят, какая-то лазерная пушка, смотрите, что творит, а Вы только посмотрите, что творит, а вот там сзади обходят, сзади, сзади Давайте попробуем обойдем вот этого типа Вы только посмотрите, что она творит, а Так, тихонечко, главное навестись на этого типа Так, перезарядка пошла, можно ракеточку выпустить Ракета, о, хорошо, ракета заходит Добиваем, добиваем, да надо добивать срочно Не могу, ребят, попасть, не могу с глазомером что-то Что-то с глазомером, ребятки, Саринка в глаз попала, не получается Хоть в тебя, что ли, попасть Смотрите, как он пульсирует, а Так, вроде попал я надеюсь, что это я попал в него. <laughs> я надеюсь, это не просто мои ребята избивают, а я попадаю. <laughs> я на это очень надеюсь. Так, ну вот сейчас, вот, вот сейчас, вот сейчас же я попал, нет? Опять не я. Вот, сейчас же я попал. Вроде. Да, попал. Нормально снимает. О, во, во, во, смотрите, ребят, отлично. Хорошая работа, черт возьми, пилот. Нормально мы здесь их отработали. Все получились полна. Так, ну что, подлетаем к нашему боссу. Бен, ну что, какие указания будут, Бен? А, на пятерочку мне предлагают нажать, и что? Пятерочка. Это у нас наноботы какие-то. Не понял, что за наноботы? А, для... а на напить... А, я понял, это, скорее всего, отхилка. На пятерку это отхилка. Blast open, какую-то дверь надо открыть. Пойдемте, ребятки, открывать двери. Продолжаем дальше. Продвигаемся по квестовой линии. Да, у нас первый с вами квест обучающего характера, да, в этой игре. А, нас просто знакомят а, с текущими возможностями. Так, вот сюда нам надо. Давайте уже побыстрее. Так, что здесь надо сделать? Здесь надо что-то взорвать, я так понимаю, да? Отличненько. Надо взорвать эту буровую установку к чертям собачьим. Во! Ну неплохо так работают бластеры наши. Так, и пролетаем туда внутрь. Ну все, продвигаемся, ребятки, дальше. Наша миссия, я так понимаю, здесь закончена или еще нет? Сейчас мы в этом во всем и убедимся с вами. Ну что, давайте, вы, вылетайте! Кто там на меня хотел? Никого пока не вижу. Пока просто тьма какая-то сгущается Пыль какая-то, дымка Так, ох, тут похоже война Ни хрена себе Да, ребят, тут нам представляет, ребят, вступительная была часть Эверс 2 да, в эту игрушечку сегодня мы играем Смотрим возможности ее Вылетая, ребят, из этой норы Нам сразу же предлагают вступить в какую-то Вожесточенную битву, вы посмотрите, сколько кораблей Там летает, а Ну что ж, попробуем, как-то можно фокус наводить Автоматически за ними следить, я не пойму пока что Так, вот за этим, ребят, летим Вот за этим, он тут поближе вроде Наводимся, поточнее наводимся, поточнее, есть такое Вот за этим теперь, за этим, куда ты, куда, ой, ой ой ой ой Так, тут же можно быстрее маневрировать, да, можно Так, давай, давай, давай, давай, ну, лазеры такая же штука Наводящиеся ракеты мне больше нравятся Так, по мне вроде стреляют или же нет? Кто еще? где то ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте-ка отлетим подальше Давайте, ребята, отлетим. Будем со стороны наблюдать вот этого типа. Берем, берем фокус этого типа. Можно ракетку выпустить, если что. Но ракетки, кстати, нужно выпускать тоже грамотно. Ох, сколько ж тут вас, а! Попаду, не попаду, за тобой сейчас полечу. Просто звездные войны какие-то, ребят, начались. Звездные войны у нас. Вы посмотрите, какая динамика. Вот это я понимаю. Давай, умираю уже. Хорош. Еще один откис. Отлично. Давайте поможем нашей, нашему, как говорится, союзу космическому выиграть эту битву. Так, так, так, так, ракеточка пошла, пошла, родная. Ох, знатно как сдолбанула. Неужели это я натворил? Я просто сам в шоке от своих возможностей. Так, ребят, едем дальше. Кто здесь шмаляет, а? Как вас много? Мне кажется, что вас много или вас реально много? На ка ракеточку. О, хорошо. Люблю я, ребят, ракеты. Обожаю просто. Во-первых, они самые самонаводящиеся. Так, куда мне надо? Кому надо помочь? Не понимаю ничего. Свет гаснет, ребятки. Экран гаснет. Нет, не гаснет. Просто в меня попали, походу. Так, так, так. Файт. Ну, я, в принципе, участвую сейчас в файте. У нас миссия такая файтовая. Че, вот на этот большой, что ли, корабль нападать? Мне кажется, это очень рискованно. Очень рискованная идея. Давайте попробуем сначала мелочи всякую стреляем. Пошла, пошла, ради моя. О, я обожаю, я ракеты, а. Как же они все-таки хорошо их просаживают. Так, есть. Че там такое? Кому, кому плохо стало? Кому-то из наших плохо, парень загибается Вы только посмотрите, кому помочь-то Не понимаю пока, не понимаю Кому помочь, но мне кажется, это тоже Все вступительного характера битва Так, на меня прям идет, на меня идет Умирай, отлично, еще один откисает, ребят Вот такие у нас тут баталии космические Достаточно все динамически, да ой Бомбануло, а что бомбануло-то Я что-то пропустил Ребят, я что-то пропустил, похоже, да Я думаю, что это тот большой корабль Сколько их много, а красных вы только посмотрите, вот туда точно нужна ракетка. Держи, у меня похоже ракеты закончились, да, ноль. Что я сейчас буду делать без ракет? Будем в рукопашную биться. Да что ж такое, ребят? Не получается ни хрена. Лечу на помощь к своему. Бен, ну что ты в порядке? Нет вообще. Ой-ой-ой, парализовало, похоже, нас. Ребятки, похоже, нас взяли в ловушку. Да, вражины э, с нами беспощадно захватили, короче, нас в ловушку. Да, по сюжетчику мы сейчас идем. И мы отправляемся на вражескую космическую станцию, я так понимаю. Так. Ну что ж, да, ребят, наш, нас поймали, нашего парня оглушили. Э, и теперь мы будем в темнице сырой отсиживаться, ждать прихода э, того человека, который нас спасет. Я так понимаю, здесь мы знакомимся с каким-то Дексом, какой-то парень, Дакс, да, его зовут, тут он нам что-то рассказывает, как он здесь давно сидит, да, как ему плохо здесь живется, в каких хреновых условиях их содержит и так далее, а, в общем, жалуются, а бытухи-жетовухи здесь, своей на этом корабле, типа, те, кто его засадил, изверги полнейшие, а, раса доминантов, скорее всего, да, что он говорит сейчас, и надо бы как-то отсюда валить. Скорее, Скорее всего, у них такого мнения. плана разговор. Да, я, ребят, не плохо читаю по-английски, да, еще хуже разговариваю, поэтому я просто-напросто предполагаю, что у них сейчас здесь происходит. Так. Это, я так понимаю, какой-то главный, который нас поймал. Он нам рассказывает какие-то вещи по принципу. Ну если будете здесь гадить, то мы с вами будем обращаться очень жестко. Поэтому сидите смирно, не рыпайтесь, да, и ждите момента. Он обязательно, когда настанет, вы, конечно же, поймете. А пока нам приходится, ребятки, выслушать его нудные сопли. Ничего не значащие практически Я, ребятки, в любом случае уверен, что мы отсюда выберемся Так или иначе, что бы он сейчас не говорил Давайте, ребят, дослушаем его до конца, его нудные вопли И дальше пойдем Я ему говорю, заткнулся бы ты, чувачок, и шел бы куда-нибудь подальше, да? Ты не на тех нарвался, слышь ты Какого черта ты нас вообще засадил сюда? Нас было меньше, и мы бились до конца, как 300 спартанцев против миллион войск А ты тут взял на нас, значит, своей армией и засадил, ну... Такое, конечно, бывает пре пре пре преимущество. Так, ну что, ребят, начинается тот момент, про который я вам говорил, что вот оно чудо, и нас сейчас будут отсюда, наверное, вытаскивать. Ну или мы в какой-то суматохе просто-напросто отсюда сами выйдем. Да, наши парни понимают, что пришло время уже действовать, хватит сидеть на месте. Дэкс просто уже... Рвет и мечет здесь, смотрите, зубами просто уже вгрызается в металл и выпускает нас из этой клетки Отлично, разгар борьбы, ребятки, идет у нас на корабле а, Смотрю, весь экипаж на панике, а, отбиваются, значит, тут от кого-то И мы здесь в ППХ, в суматохе пытаемся выйти, я так понимаю, с этого а, судна Ну, сейчас посмотрим, получится у нас это сделать или же нет да, получается, Бен, черт возьми, Бен, это тот самый парень, которого мы спасали, он все-таки жив, да, ребятки, да, Бен жив, я-то думал уже хана ему придет, но нет, спасаем этого парня, да, Дакс нам помогает сейчас, да, теперь уже мы настроим, на самом деле, это уже очень хорошо. И ищем челнок, на... ой, уже нашли, да нашли, ребят, мы даже целых два челнока, на которых можно вылететь и улетаем с этой а, базы а, недругов, которые нас сюда засадили, ну что, ребятки, мы опять свободны в полете, как птицы сейчас будем дальше творить свою судьбу в игрушечке Everspace 2 что ты, зритель, думаешь по поводу этой игрушечки по... уже по увиденному, пожалуйста напиши свое мнение в комментариях я его непременно прочитаю и, конечно же, тебе отвечу, ну а мы продолжаем дальше так, у нас тут заварушка опять какая-то но это все еще... А нет, это уже геймплей, ребятки. Это уже геймплейная заварушка. Подлетел какой-то большой дредноут космический, да? Который здесь ведет нападение. А мы ретируемся потихонечку. Причем на разных кораблях. И похоже меня... Или нет? Или нет? Или я ошибаюсь? На какой же корабль посадит сейчас меня? У нас, ребят, новая миссия. Наши парни на ходу просто себе задачи ставят, что нужно нам захватить какие-то точки. Что-то где-то отвоевать. О! Меня посадили, ребятки, на другой корабль. Ой-ой-ой, а я тут сразу же врезался в своего. Извиняй, <laughs> извиняй, Дакс. Извиняй, извиня, я еще пока только а, учусь. Так, ну что ж, мне предлагают или сюда, или же, ребят, в другое куда-то место полететь. Давайте посмотрим, куда нам сейчас нужно лететь. Ага, вижу, ребят, цель. Вот эти желтые, кстати, вот эти желтые кружочки, это более приоритетные цели а, того, что сейчас нам нужно а, выполнить. Так, ракеты есть. А, ой, оружие даже есть крутое. Оно, кстати, я так понимаю, бесконечное Да, ребят На, на левую кнопку мыши у нас бесконечное оружие Которое с, идет с перегревом А на правую кнопку мыши у нас Ракеты, да, они очень классные О, уже, ребят, пошла атака по нам Так, не понял, где мое где оружие Что-то я не понял Как-то странно стрелять а, -а, -а, а вот эта пушка, которую я сейчас взял Она раз, на разогреве То есть она разогревается, но за, зато потом строчит, как бешеная Отлично Так, с одной турелькой мы разобрались Наша миссия сейчас освободить турельки О, вот еще одна турелька Так, разогреваемся, о, хорошо работают Вот эти вот, блин, пулеметы Я не знаю, как назвать, но это просто бешеные, дикие пулеметы Тихо-тихо, с кем он там воюет? Ты с кем там воюешь? Не понимаю, куда он врывается в битву? Так, тут, я так понимаю На нас сейчас нападение большое Так, давайте мы переключимся все-таки на другие пушечки Которые, о, вот эти вот они, кстати Они не требуют перезарядки и стреляют сразу же Давайте поможем, ребят, нашим Поможем, поможем, конечно же поможем, ребят, разорвем здесь всех, кто против нас Я понял, понял тебя, надо помочь Давай поможем, чем сможем Но только ты смотри осторожнее, чтобы не получилось, как в прошлый раз Да я капец не попадаю, на ракету, в глаз Ракета ушла куда-то в другое место совершенно, да блин Меня продолжают атаковать Так, так, так не могу никак попасть Или это жирный просто противник попался Да, вы посмотрите, я в него вроде попадаю А отнимается вообще по фигне Мы, похоже, сейчас отгребем Просто мы не на тех нарвались Так, ребят, короче, я понял Уходим Это, ребят, нам не шухры-мухры Так, уходим, уходим по-быстрому Набираем суперскую скорость Давай, работай, ребят Не работает у нас суперскорость Почему-то я так понимаю, мы зря ввязываемся. Я тут читал, что если вы вяжетесь в какую-нибудь заварушку, неподходящую под ваш корабль, то вас легонечко сольют, и это уж сами виноваты. Ладно, я понял, что нам надо просто подлететь вот сюда. Да-да-да. Просто подлететь спокойно и, нажмяк... и жмякнуть на F. Нам нужно просто активизировать маяки. Мы, я так понимаю, этим самым вызовем подмогу. А, которая м, справится с этой проблемой Мы же не справимся Вы посмотрите, ребят, какой там корабль стоит, да? Вы посмотрите на этот Колониал Лайт Круизер какой-то, да? Нам с ним не справиться С этим судном Поэтому давайте выполнять более мелкие цели Вот там у нас еще одна цель Давайте глянем, что у нас там такое Сейчас подлечу побольше, поближе Да-да-да Один из трех Написано, да, один пункт мы уже выполнили. Но у нас, кстати, потрепали, вы сами видели. Так, а если на пятерочку? Нет у нас а, хилилок никаких. Ой-ой, турели уже работают. А, это не турели, это кораблик. и Кстати, ребят, видели, да, вот мы пытались против мелкого воевали, и почему мы так мало отнимали? А, у них над головами фиолетовые, видите, фиолетовые а, треугольнички, а это значит, что это уже более серьезные парни, чем те, что с красными. Поэтому лучше здесь... Выбирать себе цели Мы что-то как-то нарвались нас потрепали Нехило так, ладно А продолжаем дальше а, Воевать Так, так, так, джамп, джамп, джамп Побыстрее Да, вот они, наши цели Давайте попробуем с ними разобраться Ой-ой-ой-ой Вот эти бластеры, кстати, тоже неплохо снимают Да-да-да, в принципе нормально а, Они как-то лучше в том плане, что они не нагреваются В смысле, не нужно для разогрева какое-то время Так, ну что ж, подлетаем поближе И активируем еще, я так понимаю, одну, тари одну тарелочку какой-то джамп. А, это я так понимаю, прыжковые какие-то механизмы мы сейчас активируем. Для того, чтобы можно было, наверное, нашу флотилию сюда подвести и навести здесь порядочек. Так, до следующей 4-6 километров. Давайте попробуем суперскорость. Вот она, друзья, суперскорость. Мы сейчас движемся вообще с феноменальной скоростью. Ну, но... о, мы уже на месте. Отлично. Быстро же я подлетел, однако. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо, не жахайте так жестко по мне. Ой, ракета пошла. ой ой, ой, смотрите, что делается, А вот ту турельку надо, надо точно, тоже точно уничтожить. Есть такое дело. Ракетная турель, турель, короче. Ой, жестко, а! Вы посмотрите, все ракеты я словила, Так, ладно, все, подлетаем. Вроде бы все турельки уничтожены. И активируем. Давайте, ребят, активируем уже... И посмотрим, что будет дальше. Я понял, понял. Я так понимаю, мы сейчас призываем а, своих союзников. Да, да, да. Левел, локайшин на c предлагает нам нажать. Так, и что это такое? Что это я сейчас делаю? А, я, пони... я так понимаю, мы сейчас что-то какую-то суперскую скорость сейчас наберем и куда-то улетим. Вот только посмотрите, что творится. Чего это было? И куда же я, ребятки, с собой выстрелил? Я, не... я не понимаю пока что. Но, скорее всего, мы сейчас перемещаемся на суперской какой-то невероятной скорости. Совершенно в другие дали. Давайте посмотрим, куда нам предлагают идти. И куда вообще нам надо? Вот сюда, наверное, нам надо или куда? Нет. Пока что, ребят, непонятно. ВС. Чтобы маневрировать. А, это мы А, все, вижу, ребят, цель. Туда мне предлагают полететь, да. 230. Ох, как далеко, а? тревилл ту F. Не понял? Это типа я зафиксировал. А, все, я понял. Это мы, типа, снимаем фокус с цели, а это мы, типа, берем курс и хреначим на максимально допустимой скорости. Да, ребятки, вот так у нас происходит, я так понимаю, перелеты между или галактиками, или же планетами, скорее всего, между планетами. Да, на суперскорости мы вот таким образом передвигаемся, Все мигает, мер, мерцает у нас. Все, прям как на дискотеке на какой-то. Под крутую музычку. Турутурумтурум турурум. -ту -ту. ту -ту ту -ту Мы летим туда, ребятки, к следующей планете. Во! Мы уже практически на месте. Так, все, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Под, Под... Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп! Как тормозить-то? А тормозить-то меня не научили. Тормозить-то как? Тормози! Черт побери! Не получается, ребят, я круги наматываю сейчас. И не получается у меня затормозить почему-то. Возле вот этой штуковины я сейчас летаю. И надо бы как-то это... Надо бы взять, короче, на нее сначала курс. А потом уже тормозить. Давайте, ребят, развернемся. Сейчас попробуем. Как затормозить-то реально? Не, ребят, реально. Во! Мы здесь. Мы затормозили или нет? А, просто надо, ребят, снизить скорость. Просто, ребят, снизить скорость. И для этого необходимо нажать просто на... Просто на АС, то есть это тормоз тормоз ты, -то я, ребят, не включил, элементарно, ребят Тормоз нажимается элементарно Так, варнинг Мы сейчас врежемся в планету Мы, похоже, пролетели сквозь планету Ой, ну, конечно, здесь так себе Сделаны перелеты, пока что я вижу Да, я сквозь планету, по-моему, пролетел Так, ладно, подлетаем потихонечку Все, взял курс Снижаем скорость Ну вот же, вот а, он сам повтор... по умолчанию, он сам, короче, тормозит, если мы берем это все в фокус. Поэтому тут нужно не париться. Я запарился же, сделал лишнего, и поэтому такая вот у нас а, херобория и получилась, дорогие друзья. Ну что ж, мы подлетаем. А, нужно нажать на F, чтобы просто-напросто деактивировать суперскорость. Нажимаем, ребятки, на F, и мы подлетаем уже к какой-то а, новой базе, которая, наверное, будет нашим а, домом на ближайшее время. Времечко. Ну что ж, давайте, ребят, залетим, посмотрим, как нас здесь примут, теплый будет прием или же опять как в прошлый раз, конечно же Так, ну что ж, прилетели мы все-таки, я так понимаю, типа домой, типа hey, к нашим oh, man, Которые man. готовы нам помочь, нашему Бену больному, который That's очень сильно пострадал в передряге Я тут беспокоюсь о Бене, я так понимаю Декс uh, или кто говорит, что все в порядке, не парься, все нормально будет с ним Давай уже действовать дальше. Давай проверим, как у нас тут обстоят дела на этой базе. Я так понимаю, у нас Декс, какой-то технарь, который все знает в этом плане. Который знает, где включается свет, наверное. Который знает, где, наверное, включаются движки, там, энергия, питание и так далее. Смотрю, шарит вон в... Шарит он спокойно в э, всяких компьютерах, спокойно говорит, что проблема именно здесь кроется. И надо срочно запустить электричество, я так понимаю. Что-то они про power говорят. Да, есть, короче, у нас э, реактор, который перестал работать на этой базе. И Декс, как проявленный пораженный технарь, говорит, что надо решать эту проблему. Мы несем Декса куда-то в помещение, наверное, в какое-нибудь более-менее электрифицированное. Ну, хотя нет, у них там свет-то есть, я смотрю. Что-то они, смотрю, у меня тут немножко жути нагоняют. Есть у них там свет, камера работает, все в порядке. Медпункт нашли. Или куда они его несут? Скорее всего, в медпункт. Да, наши парни понесли его в медпункт на лечение. Нашли какую-то капсулу, скорее всего, медик медикаментозную. А, это крио -камера. заморозили парня. Пускай полежит, пока мы тут все не сделаем. Нормальный парнишка, короче, попался, он помогает нам во всем, да. Респектосу, уважуха ему. Я бы один даже Бена дотащил. Да, этот парень помогает, Отличный, отличный чувачок нам по -по попался в космосе, на просторах. Так, наши парни решают, что надо что-то делать. Хватит уже болтать. Хватит уже языками чесать. Надо бы уже обеспечить, наверное, ресурсами какими-то нашу базу. И тут мы выходим, ребят, в меню, где нам предлагают а, посмотреть на свой корабль. Да, это типа наш ангарчик где мы можем взглянуть на наш с вами корабль, на котором мы а, сейчас а, летаем. Здесь, ребят, есть уровни наших кораблей, а, здесь можно, а, я не знаю, прокачивать их, какие-то апгрейды ставить, модули и так далее. Все это, конечно же, делается на наших а, базах. Так, ну что ж, давайте next, next, next. Это, конечно, все очень увлекательно, че, о чем они там говорят. Но мы предпочтем, конечно же, по-быстренькому все скипнуть. F тоже next, про нам тут говорят. Да, repeat, next, и выходим отсюда Да, вот он, ребят, наш корабль, можем повертеть, покрутить Посмотреть, как его можно отремонтировать Кстати, да, как я его сейчас отремонтирую, не знаю Потому что у меня вроде на балансе 0. А ремонт стоит денег, конечно же, определенных ну, у меня, видите, ребят, ноль, поэтому у нас ползунок не двигается. Надо сначала накопить немножечко денежек, да, для того, чтобы произвести ремонт. Или так, и так, и, или так мы и будем по коцанами летать. Ну что ж, я так понимаю, на данный момент пока что все. Нам дают задание насобирать какого-то, каких-то компонентов очередных. Да, и мы сейчас этим и займемся. Так, ну что ж, ну что ж, давайте до начала сейчас попробуем как-то вылететь из этого гаража. Да, просто нажимаем Escape и полетели. Во, все, мы уже в космосе. Да, ребятки, вот такая игрушечка Everspace 2, которая так и манит наш, на, нас своими красотами вот этого вот космоса. Да, напоминаю, что рпг rpg получилась пока что, ребятки, еще на стадии разработки находится, что в раннем доступе, но уже, как видите, цепляет. Своим интересным сюжетиком Кат-сцены сделаны не очень На уровне какого-то такого мультика Возможно, они так и останутся Возможно, в будущем нас ждет нормальная анимация героев И так далее Я пока что сказать об этом, ребятки, лишнего ничего а, не могу Но, мое, ребятки, мнение по этой игре Остается прежним То есть она достаточно свежая Она достаточно хорошо сделана Даже хорошо оптимизирована То, что даже на моем не совсем новом железе Как видите, тянет она а, отличненько Ну что ж, как всегда, ребятки одобрение. Братишки Скрэча по поводу Space 2 а, Буду с удовольствием продолжать играть И дальше в нее я Конечно же буду продолжать играть, буду конечно же продолжать проходить Но для этого нужна ваша а, Поддержка, давайте ребят наберем на эту серию Хотя бы 50 лайков и братишка Скреч осуществит Задуманное, ну и также ребят пишите Что вы думаете по поводу этой игрушечки а, Что вы думаете я делал не так Тоже ребятки пишите, на все постараюсь Ответить, ну и играйте конечно же Только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея, еще обязательно Увидимся и услышимся До новых встреч, продолжение следует